Предупреждение. В этом ролике я буду наказывать нарушителей и немного превышать полномочия администратора. Если же это вам кажется чем-то вопиющим, то запомните, что я это делаю только для контента, но никак не на постоянке. Играл на нас сервере Magic RP, IP найдете в описании. О, да я террористом стал. Заебись. Я могу вообще любое оружие носить, Ну, как бы чисто похуй. Что значат эти круги, ребята, объясните пожа, я не понимаю. Я их как бы, ну, вижу постоянно, но не знаю, что они значат. Вот он домогался до меня и до моего друга, вот где он. А вот что то есть, ты мне блядь, понравился, ты слышишь, я не могу понять. Да нет, нет, ты ничего, ты вообще красивый, я про вот этого говорю белого. Спасибо. Уваж... А где мои руки? Кстати, знакомый. А был... смотри, нажимай Q и потом выбирай. Не Квуйчич, Как мне играть, чтобы меня не узнавали? Автотюн не спасает. Изменение голоса здесь осуждают, как и везде, в принципе. Да что это блин, ты тупой, я ломал. Это ты тупой, видимо, сука, что ты друга оскорбляешь? следующий Ух Ты блять, я ЖБ подал, ждем. Вы че блять, вас взорвать дал Проверяйте. Вас взорвать спрашиваю, ходите. или нет, на? Да. А, ну, вот. давай. Давай. Пизда вам педики! Эй, привет, привет, и разбери мою ЖБ, пожалуйста. Постой, разбери мою ЖБ. Разбери ЖБ. Okay. Давай, давай. Так, если её найду? А, хочешь я тебе, хочешь, да, да, да. хотите, я закладку вам продам? Если да, еще раз шо, ты скажешь не это слово, я не тебя, да. блять, в рюкзак засуну, сука, и на окружающий мир понесу пока. Так, а там на кого у тебя жабачки, пацаны? сиди, Прошник. Я его могу, в принципе, и сам тэпнуть, если ты не можешь. Ты, да я могу тэпнуть. А, ну зашибись, зашибись. Супер. Так, дай да, да. молодой. Что, Короче, объясняю ситуацию. Я в бедном районе, так, а еще раз, он, можно еще раз я объясняю ситуацию, он в бедном районе возле квартиры э, на кого-то типа там сказал то, что он тупой Я у него спрашиваю, это может быть ты тупой, видимо, он берет меня за это убивает А, понимаю, это что за прикол Еще раз, чего? У тебя еще слух раз. плохой или, или память хуевая, ты мне скажи Память хуевая Скорее второе да там вместе все кажется. Я говорю еще раз: ну, я в бедном. Покажи ему демку, покажи демку. Какую, блядь, демку? Опять покажет? человек на демке. Понимаю. Так Окей. ты же не слышал, что я рассказывал, в чем проблема сейчас? Он уже запутался, что он слышал, а что нет. Я. Прихожу в бедный район. Вижу чучело. Чучело говорит какому-то типу, что он тупой. Я говорю чучелу, что видимо тупой он. Зачем он друга оскорбляет? Чучело меня убивает. Типа за оскорбление, типа... И, эээ... Убивать, типа потому что бывает, может, может быстренько достать а выстрелить. У тебя выстрелить. А у тебя демка есть? Я вот. не пойму, ты отрицаешь то, что, что ты из, это демка. делал? А я не помню. Ну ты вспомни, это было пару минут назад. Чего Если вы? ты сейчас ну, будешь ты отрицать скажи, это или как-то просить нет, демку, у тебя нахуй, нахуй я сразу У меня память плохая, у меня память плохая, я не помню. Так это твои проблемы, нахуй ты с памятью плохой играешь в игру, где нужно помнить все свои ситуации. не виноват, Нет, ты виноват. Я сказал, я не помню. Я, я может тебе говорю, быть, да, может быть, если быть, ты нет, это отрицаешь, то, то твой ответ не помню приравнивается я то, говоря, то нет, что ты не отрицаешь. Не, почему, почему? Потому что покачину и пока капусте, нахуй. Если ты глупый и с плохой <с памятью, нахуй ты играешь в эту игру. Короче, администратор, смотри. И потом просит демку. Демку на что? На то, что он не расслышал, он пытается затягивать разборки и остаться невиновным. Я с тобой да, сейчас я никто просила, не разговаривает. Потому, Заткни, Бала, пожалуйста, я да, говорю да, с модератором да, и с админом, а да? не с тобой. Он уже. Не рассказав свою какую-то версию Он начинает вилять туда-сюда То он не расслышал, то он оказывается Расслышал и просит показать демку Было это или нет, потому что он Типа не помнит Но, смотри, я тебе просто С тобой скажу, никто нахуй ты... не разговаривает Я тебе еще раз это Слушай, повторяю я администратор, я администратор, А с тобой смотри. Сейчас администратор Ой, тоже нет, не сзади, разговаривает Ты что, глухой так, что ли, блядь? Сзади, я сзади, разговариваю да? с админом сейчас Блядь, Душа это чучело знала, будет затыкать сейчас. своих Одноклассников, которые от него недалеко в развитии Ушли, я разговариваю с админом, нахуй он Перебивает. Но это фрикил все это. Ну. Все, окей, наказывать. Типа, Стоя, можешь, чтобы он, я мог удостовериться, типа, в, ну, типа, в правильности демку показать, просто. Ты удостоверишься сто да, ну, процентов, если вместе. ты его накажешь? Ну да, он просто получается подошёжал, бугал, А, кстати, и, и да, это неадекватное брошник. поведение, кстати, говоря тоже. Просто если он говорит не и, допустим, он говорит говорит. Если ты, блядь, меня не слышишь, рот, это твой нахуй проблема, если ты речь бывает. человеческую вот, не можешь разобрать. Я разве не неразборчиво говорю? Я же говорю, это ты, видимо, тогда был тупой, блядь. Что в РП, что в нон-РП. Сколько ему бан выдается за неадекватное поведение и Я имею в виду, что он говорит, так что если он останавливается, я пытаюсь вставить, а он дальше говорит. Так нахуй твои вставки никто тут не просит. Со мной разговаривает сейчас администратор. Ты же выебываешься, говоришь, что... Ты не помнишь, что произошло. Бесит, блядь. Иди в церковь, блядь, пусть из тебя бесы изгоняют. Так ты в итоге как? Э, фрикил делал, нет? Ты можешь объяснить, что это было? Или ты отказываешься объяснять? Смотри. Куда? Короче, Как ты говорил, короче. Да ты можешь уже, блядь, что-нибудь сказать что-то по поинтереснее? Ты фрикил по какой причине сделал? О, Все, так он вспомнил, получается. Все. Значит, смотри. Если он объяснил, почему он фрикилнул то он уже заслуживает фрикил неадекватное поведение и обман администратора, потому что в Блять. начале разборок он говорил, что не помнит ничего и ему нужна демка. Ты можешь Кипец. чекнуть логию, ввести мой ник и посмотреть то, что он меня Я убил. Я сейчас вспомнил. Это твои проблемы. Блять. Это твои проблемы, как ты мне сказал немного раньше. Значит... Он наебал администратора во время разборок, фрикельнул и неадекватно себя вел. Сколько за это в итоге Нет, дается блядь, бана? Блять, я не обманывал. Да, да, да, да, да. Попизди, попизди. Че то микрофон вырубил? Блядь. Последние слова. А может, не надо. Гори в аду, сука. Годам диненг. Гори в аду, мразь! Ебаная. Ебаный. Спасибо за разбор жалобы. Не сражаемся! Не сражаемся! Иди с книжками, блядь, посражайся Убил, я выиграл, блядь Жопа ебаться, хочешь? Пока не особо Не, мне с*** нужны, мне с*** нужны, чтобы ускориться Ебать, я по... Блядь Блядь, как выйти Как? Ебать Блять, я остановился. О, ДОРОГУ Кому позвонить надо? Войду, кому пости. хочешь? Звони, кому хочешь, блядь, пиздец. Я даже абонент Не, ну вон ты ему позвони. Слышь, дай номер я свой. Позвоню. На тебя мужик в капюшоне хочет вызов сделать. Эй, чё, чё, чё ты там хотел, вызов делать? на тебя вы сделали, а чё ты против имеешь что-то, я не понял, ты поговорить желаешь со мной, с глазу на глаз а Ебать ты мразота, конечно 500 рублей я себе заберу с тебя Говорят, что Red dragon долбоёк, знаешь такого? Ты качался? так или нет? Я качал Бицуху вчера я говорю... С, ну иди качай, бицуху, хуйней занимаешься, mm -hmm. за компом. <говорит> Не матерись если на месте пожалуйста. Ну что, мама наругает. Нет. Ты Ой, так... да чё ты блестян. Ты, ты с таким вздохом это скал, как будто она тебя заставила <говорит> это <говорит> <«Хуль дев> сделать. Хуй жопа, пизда! Хуй жопа, пизда! Заберите у него комп! Хорош. Я пытаюсь как не. тихо тихо тихо тихо а я рулон, когда ف... именно в этой версии. Ебать, мне меня налетели, вы чё, блять, все толпой только смелые, кто, сука, со мной один на один выскочит, да? <omedical Reagan> а <kh> <wind> ah? tive, white, <людова> em, boy, ты специально перестал Ебать, мне полицейский стрелу забивает, охуеть, можешь, да? Вы чё делаете тут, извращенцы? А, блять, я тебя нашел, сука! Ребят, говорят Red Dragon долбоёб Ребят, говорят Red Dragon долбоёб Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ты слышал об этом вообще? Ты знаешь его, нет? Мне чел один так сказал, пацаны, стоп Давайте без стрельбы обойдемся, я спокойно зайду Вы меня спокойно послушаете Договорились? Кто пальнёт меня, тот педик Давай без, без взрывов, пожалуйста Я по городу ходил, подслушивал Разные разговоры и тип один Сказал, то, что Red Dragon Это, это пидор вы знаете вообще, кто есть. это или вот нет? Да-да-да. А вы, да, вы с ним да. имели дело да. какое Вы да. работали Теперь с ним не или нет? <смех> <Иди>. <смех> понял, да? Что понял? Алё, блядь, стой! Че ты пыхаешься? Кули ты делаешь? Ты сейчас за отлетаешь, ты в пофе вообще ничего делать не можешь с админой. Ты два слова связать, блять, научись, я спрашиваю, что ты творишь? Какого хуя? Что? Ты Если сначала ты меня ну, зафридамажил это, там своим ебаным лазером еще на въезде в город. Потом ты меня убил за то, что я челом историю рассказываю про а, человека с таким же именем, как у тебя. Ты адекватный, нет? Ага! Ага, -а -а, вспомнил! Ага. другие слова знаешь, нет, кроме «ага». А потом ты ко мне после смерти, я говорю, потом ты ко мне после смерти подходишь на спавне и спрашиваешь, понял или нет, за что ты меня, типа, убил. Ты ёбнутый, ты три правила уже нарушил, по-хорошему. Давай, я отлетаю за то, что я сказал, а ты отлетаешь за тебя. Все, супер, окей, да, да, да, конечно, я отлетаю. Ты не можешь, Могу, могу. Я все понимаю, но разрешите убить меня. Ебрики. такое? Что такое? Что такое? Да я поздоровался, зашел, все, давай выпускай. А, поздоровался. Привет. Б... Здорово. Все, Здорово. пока, ребят. Бля, террорист, да я целенаправленно, никого ни за что еще нормально не взрывал. Только Максим, когда на меня кто-то быковал, как мне жить с Со осознанием того, что я плохой террор. Я не знаю Он РДМ, вот ну ебашиваю Вот того чела А может он РДМ, Может а он, он, он вообще зачинщиком был Так я посмотрел по логову И че, он никого ни разу не убил за все время? Че это за хуйня? Я не поверю, что чел Вот, который Выглядит вот так вот, блядь Он никого не убьет за все время игры, ты че? Я не говорил, что никто не убил Я говорю, он не А ты уверен в этом? Смотри, Айл, смотри Чел просто сейв Зоны выходит за гражданина, берет даблбар, убивает одного, убивает второго. Нахуй ты сейчас потом ствол достал. Потом начинать всех направо и налево. Просто чтобы продемонстрировать. Что, ствол продемонстрировать? Давай я свою хуй достану продемонстрировать Нет, тебе. не Я не понимаю, ты за какого хуя ствол достал? Людное место. И второго просто так убил, потом я его. Ты сознался в убийстве? Я Полиция, он при вас в убийстве сознался, ебашки его. Пацаны, вот дайте мне вот эти где у меня карта должна уже. Это я сам устроил. <свист> Пиздец, Чёрт это еще эфир РП, лапят. блядь. Да это 15, короче. Акция баны по 15 минут, блядь. НРП. РП. РП. Короче, да ты не должен 20 тысяч зеленых, ты понимаешь? Ты знаешь, с кем ты имеешь дело? Бомжом, блядь, поэтому И я дело с тобой иметь не хочу. Молчай <свят> <я> теперь, <свят> <Воспорядок> тебя кто стреляет? Кто, кто стреляет? Ты не стреляешь? Нет, бомж, вон И... тот стрелял, можно И... его <свят> уебать, пожалуйста? Да, бомж, бомж какой, покажи мне его. Вон там на крюке покажи. сейчас тип летал, вон. Не летает теперь.